Пенсионную реформу нас учить пытаются На работе так мило сил оно мается Сколько денег и не копи, все равно состаришься Да на вот такой Ох, росла не нравится Жить красиво запретить, ядоров старается, экологии сюда приплести пытается. Путешествия нажадут, будем много пялиться, Если же, конечно, вдруг еще не подавимся. Климат с бабкам нипочем, он теперь не старится. Берегитесь, пацаны, вам теперь не справиться. Киселев всем говорит, хватит пить и стариться. После этого идет, своим фейсом каяться. Частушки мы пропели, чтоб не справиться Без нет, улыбки нет, до ушей, нет, ушей. точно нет, уж составишься